Всем привет! Мы находимся на дачном участке, примерно километров 5-6 от города. И сегодня мы будем устанавливать оборудование для усиления сотовой связи. В такой коробочке она пришла. Купила я на зоне. Давайте посмотрим комплектацию. В комплектацию у нас входит... Данная брудня была куплена за 7000 рублей и посмотрим, как она себе покажет. что покупали триколок, как-то не очень. Комплектация у нас антенна. Так, сейчас внимательно вам. Данная брудня можно купить по отдельности. Если кто захочет, можно собрать дешевле. Так, усилитель сигнала для дома. Это непосредственно антенна устанавливается самого помещения у нас. Дальше, что мы имеем? Далее у нас сам 5 метров кабеля должно быть для того, чтобы подключить внешнюю антенну к ресиверу. Дальше у нас идет сам ресивер. Сам ресивер. Инструкция. Примитивная, как последовательность, что куда подключается. Ресивер, сейчас покажу модель. Опять же. Так, модель я вам тогда покажу позже. Вот такой ресивер. Имеем разные сети. 900, 800 и 200 То есть поддерживает и 2G, и 3G, и 4G. Что очень отлично за эту стоимость. Соответственно сюда мы подключаем сигнал с уличной антенны. И сюда мы подключаем БТС, то есть это внутренняя, сюда подключаем, точнее, с БТС сигнал, обычной антенны, и сюда подключаем мобайл, вот эту вот антенну. И далее у нас идет в комплекте сама внешняя антенна для установки. Давайте мы ее посмотрим. Антенна у нас идет из фирмы ZTE. Из этой То есть это все можно, по идее, купить в Китае по отдельности и собрать данную... данный усилитель связи у себя дома. Мы находимся уже непосредственно в самом доме. Провод, который мы завели с улицы, подключили к разъему BTS а, антенну, которая будет усиливать сигнал в доме мы подключили к разъему Mobile подключили питание сейчас будем подключать его первый запуск все отлично, все получилось у нас загорелись зеленые индикаторы сигнал 1, сигнал 2 сигнал 1 это у нас GSM связь Сигнал 2 это у нас 4G, почти полная палочка. 3 g 200 у нас здесь не работает. То есть все, оборудование подключили, настроили, все работает. Все очень просто. Главное, чтобы расстояние было подальше от сигнала. То все очень просто. Настраиваем антенну, подключаем, включаем.